Наша сборная она простая, она, скажем так, рубленная топором без единого гвоздя. Клубы наши, ведущие, все-таки играют интересней. Мы играем в общем-то. В тот футбол, который всегда в Украине культивировался, и, наверное, приход иностранных тренеров именно в наш клубный футбол помог немножко. Интереснее заиграет, плюс легионеры, все-таки подход совсем другой и у Днепра, и у Шахтера, и у Динамо сейчас. Но чтобы играть иначе, чем сборная играет, нам нужен был другой тренер. Не потому что Фоменко плохой, а потому что вот он делает то, что он умеет ожидать какого-то сверхпрорыва качеством игры, нет, мы не можем этого сделать. Мы можем просто снова сыграть хорошо на том уровне, как это было в отборочном цикле к чемпионату мира. Звезд мы с неба не схватим, но это реально так. И самое главное, что если мы, допустим, даже решим на какой-то момент взять нового тренера и начать играть в сборной в более интересные футбол, больше контроля мяча и э, просто гораздо зрелищнее, то, во-первых, не факт, что получится сразу, а во-вторых, это время. Это время, которое тоже будет надо команде. И поначалу результаты ну, точно не будут такими феерическими, и, может быть, даже где-то провалимся. Просто э, надо принять для себя решение, что мы хотим. Мы хотим играть в качественный, более яркий футбол либо мы хотим результат. А мы хотим, ну как всегда, рыбку съесть и, в общем-то, тоже куда-нибудь пройти. Ну, получается так, что то рыба, то не то. Проходили мы пока только один раз, тогда при Блохине, попали на чемпионат мира, все. Да и то, если честно, будем говорить, что фарта там было очень много, очень-очень. Вот без фарта мы... Не сделаем какую-нибудь сенсацию. Мы можем обыграть, там какой-то матч хорошо сыграть, но без фортуны, без того, чтобы где-то повезло, без этой помощи больших результатов точно не добиться. Видископ спортивное видео.